Ты смотрела и было видно, до да чего ж ты меня не любишь, Как бессмысленны наши ночи, Вереницы похожих дней, И никак тебя не обнимешь, И ничем тебя не разбудишь, от этого осознания Все тревоги растут вдвойне. Ты молчишь, я не смею тоже, Разговор тяжелый, мне все верится, Что однажды переменишься ты ко мне. Боже, правый, не будь жестокой, Прошепчи мне хотя бы слово, Ты же видишь, как я несчастен В этой замкнутой тишине. Но ты смотришь и пьешь сухое, И я вижу, как ты пьяни. Становишься снова нежный, и я это терплю опять. Мы сидим до утра с тобою, я болею, и ты болеешь только каждой своей болезнью, и вином ее не унять. И поэтому я сегодня отпускаю тебя из дома, отпускаю тебя из сердца окончательно. Навсегда, потому что нельзя растаять и, конечно, нельзя согреться, а глаза, что не видят, света, снеживы.